Добрый день! Сегодня в нашем Керхер центре на Пролетарской прошел а, заключительный розыгрыш а, телевизора 2019 Призомания. А, хотим подвести итоги. Супер-призом супер был, который огромный телевизор Samsung 55 дюймов. Вот. А Призомания – это стимулирующая акция, придуманная нашей компанией, и призовой фонд создается только за счет доходов нашей компании. Вот уже семь лет подряд, каждое воскресенье в 12 часов, мы проводим розыгрыши ценных призов. Среди наших покупателей за это время разыграно почти 4 миллиона рублей. Вот. Раньше эти розыгрыши проводились только среди присутствующих в зале. Но поскольку у нас есть покупатели от Калининграда до Магадана, они также хотят участвовать в наших розыгрышах, призамании. Вот. Поэтому не обязательно приезжать в наш Керхер центр на Пролетарской. Можно все смотреть у нас на YouTube-канале Керхер Центр на Пролетарской. Вот. Каждое воскресенье в 12 часов с помощью генератора случайных чисел мы определяем победителя зарегистрированных купонов. Вот. Сегодня победителем стала Светлана. Вот. Поаплодируем ей. Светлана, расскажите, пожалуйста, что вы покупали? Я покупала минимум опять. Ага. А, так, а покажите, пожалуйста, свои фотки. О, фотография наших покупателей. Вы тоже можете фотографироваться с нашими аппаратами, присылать их нам либо в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Вайбер, Ватсап, где хотите, как сможете с нами связаться. Вот. Также у Светланы есть чек с гарантийным талоном. Также можете посмотреть вблизи, как это будет выглядеть. Вот. Чек, все, есть гарантия 5 лет. Так. и также э, купонов Светлана, сколько у вас было купонов? 7, ага, 7. Так, Давайте посмотрим, который выиграл Купон 153 вот. Купон, который выиграл, вы можете посмотреть в прямом эфире в предыдущем видео который проходил сегодня в 12 часов вот. а, Светлана, а раньше участвовали в каких-нибудь розыгрышах? Ну, давно в мелких ага. И как, выигрывали? Один раз Выигрывали, да? Колонку и события. Ага. А как восприняли вообще звонок о том, что выиграли телевизор? Я в шоке Неожиданно. Неожиданно, да. Очень приятно. Чудеса новогодние. Как раз подарок на Новый год. Ну, конечно же, поздравляем Светлану за то, что она выиграла, Поздравляем вас с Новым годом. И желаем всего наилучшего. Вот. А сейчас сообщаем, что а, наше призамание на этом позитивной ноте не заканчивается. Вот. А сегодня начинается очередной этап призамании 2020. И в наступающем году мы также будем каждое воскресенье проводить розыгрыши а, и разыгрывать призы. Каждое воскресенье в 12 часов. А, среди, ну, получается, вы можете принять участие в любом городе. От России до СНГ в любом городе. Вот. Будет четыре этапа. Подробности читайте на нашем сайте tark.me. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаем хорошего настроения, праздник, удачи в Новом году и здоровья всем. Напоминаем, что 31 декабря мы работаем до 16 часов. И начиная с 4 января работаем, как обычно, с 9 до 8 часов вечера. Без перерывов и выходных. Также на январь у нас уже есть... Тоже приготовлены специальные акции с мега скидками и подарками. Следите за, нами, ну, следите за нами в соцсетях, подписывайтесь на наш канал Керхер Центр на Пролетарской. И мы вас будем ждать в нашем магазине. Всего доброго!